Так, сегодня 10 августа, 2019 год, город Саратов, памятник Вавилову. Здесь сегодня протестуют граждане из штаба Навального против того, что не допустили к московским выборам некоторых их, так сказать, товарищей. Собственно говоря, они протестуют против того, что их не допускают к борьбе за власть между капиталистами. А менять как-то систему коренным образом они не хотят. Сейчас, скажите, пожалуйста, вы за что сейчас митингуете? Сейчас я пришел поддержать митингующих молодых ребят, которые выступают э, против здоровье. этой власти, против невозможности... Молодым, в основном, ну и молодым, и всяким по конституции людям, э, стать депутатами. В Москве это городской думы, в, в Саратове это, в 10-м были округе недавно. Вот Вера Афанасьева, моя подруга, она попыталась баллотироваться. Э, нет возможности, зарубают. Вот поэтому это конституционные права людей, много, что в нашей конституции за последние 20, как минимум, лет превратилась в пародию на Конституцию. Ничего, никакие ее статьи не работают. Поэтому протест людей, я считаю, обоснованный. Мы приходим, я прихожу лично на многие митинги, коммунистические и демократические. Все, кто проводит протестные митинги, именно это и сказать. Что сказать, что в такой стране, в которой нет основного закона, в которой не соблюдаются никакие права человека, невозможно в ней жить, особенно молодым, молодежи, для которых просто взяли так это розчерком, Пера и перенесли все сроки, их значит зачеркнули всю их трудовую деятельность, и перенесли им сроки э, пенсионного возраста на достаточно большое количество лет. Это полнейшее просто безобразие. И меня не очень не удовлетворяет, конечно, поведение самих людей, которые, э, к сожалению, молодежи и люди до 45-50-летнего возраста, э, которых унижают, они не вы Ходят. Я вот сказал уже в начале, что э, здесь пусть 100 человек, я буду 101, 1000 человек, я буду 101, надеюсь, что когда-нибудь я буду 50 тысяч первый в какой-нибудь колонии, которая поднимется и выйдет против этой власти. Всех этих губернаторов, кремлевских этих политиков, которые творят безобразие, просто откровенное безобразие. Нас лишили будущего. У меня-то будущего немного, а у вас его очень много, этого будущего. Вот у вас, у него, сегодня вы работаете, ходите, каким-то образом зарабатываете деньги. Через небольшое время у вас не будет этой просто возможности, судя по всему. У нас экологии сжигают, и леса, и тонут, и все, все что угодно. Ну что вы не знаете, что у нас в стране, поэтому протестовать всему этому надо. Ну нет других путей. Во всем мире люди выходят, они недовольны чем-то, они снимают правительство своими действиями, если они недовольны чем-то. Это нормально во всем мире, только у нас нарушение. Мы вышли мирно, без оружия, выходим, и это почему-то является э, препятствием для э, того, чтобы люди могли высказывать свою точку зрения. Ну... А выборы независимых кандидатов, они помогут что-то изменить? Выборы независимых кандидатов, конечно, помогут изменить ситуацию. Если... Ну, я вам могу долго рассказывать, вы не знаете, наверное, эту ситуацию, что в Москве была изменена схема территориально-административного деления в 1993 году. Была изменена и стало в Москве на тот период 9 административных округов и 128 муниципальных районов. Предполагалось, что именно в 128 муниципальных районах и будет осуществляться местное самоуправление. Это, как вы понимаете, это вот Чертаново, там, значит, э, ну... Все, где метро, вот, вот это муниципальные районы. В них очень долго, фактически все 90-е годы, хотя был принят устав, по которому обязаны формироваться были представительные органы, они не формировались. Их не было откровенно. Команда Ельцина боялась прихода коммунистов. И, и там только назначались субпрефекты, никаких представительных органов не было. Потом в начале 2000-х годов их, конечно, уже стало больше строительством с расширением Москвы. Не 128, как в первом, а уже порядка сейчас 150 муниципальных районов в Москве, в которых избираются знаете, вот эти органы местного самоуправления, в которые вот и входит Яшин, там и другие Кмилов, кандидаты, вот, в которых на этом уровне, но сначала, в начале нулевых годов. Там полностью побеждали единоросы, То есть фактически не было никакого самоуправления, не было никакого представительства вот на этом районном уровне. Вот в предыдущие выборы несколько яблочников, там демократов, коммунистов больше стало значительно. Победили в этих муниципальных, самых близких к интересам жителей районах где там сосредоточено ну, 40-50 тысяч жителей живут, и сосредоточены все... Э, ну, я вам целую лекцию читаю. Вот Хорошо, еще парень. вопрос такой у нас есть. Как вы считаете, выборами вообще можно что ли добиться? Или власть и, собственно, через выборы никто не отдаст? Нет, я считаю вообще, что власть создала специальную систему, которая ни при каких случаях не позволит ее... Э, Сместить, так скажем Не с помощью выборов Не какими-то протестами Не какими-то объявлениями Хорошо, понятно. Нужно менять полностью систему Как в часах Если не работает там якорь какой-то Или одна шестеренка это понятно. А это один механизм только выбора Поэтому нужно менять всю эту систему Ее выбрасывать сверху донизу всю эту саратовскую комарилью э, Мафию Потому что власть сформирована по принципу мафии вот как, уже на, правильно. как на си Сицилия, на Сицилии можно было в 60-х 70-х годах сместить э, мафию. Ее чем можно было выборами сместить? Там. Конечно. Ну, яйца простите, отрежут и застрелят. Вот Поэтому мы, сейчас, и мы же, самый... сейчас ровно в той же ситуации. Ровно сейчас, в той же ситуации. сейчас вот эти вот люди стоят просто за то, чтобы были выборы, как бы честные. Ну, я за я противник. Нет, я противник-то не то, что противник, но это надо протестовать, конечно, особенно то есть в Москве. Замерный протест, но не за решительные действия нет почему я за решительные действия если они решительные действия исходят из конкретного ну намерений так эти, людей которые намерены они эти обозначить если у вот этих вот Насколько я знаю, это штаб Навального. Есть ли у штаба Навального какие-то конкретные решительные действия? Я, по не, я вообще, откровенно говоря, системы. в Саратове не вижу это. Я знаю, что в Саратове был первый штаб Навального, это был Байрамов. А второй был Мурыгин, потом Чарский, исполнявший обязанности. Это вот это, который с Новым годом Саша? сейчас. Я не знаю этих людей. Я не вижу их в интернете где-то на форумах, где они высказывают, отстаивают какую-то точку зрения. Они, они в контакте ведут Ну Я не знаю, они, фактически... Фактически, по-моему, пересказывают слова своего лидера Навального, но у того есть что сказать, и он, в общем-то, значительно больше не... правозащитник, чем, не, чем политик, не на мой взгляд. Систему. На мой взгляд, ну почему он не пытается, он понимает это все, выступает как политик, ну, с своей точки зрения. Так же со своей точки зрения выступает Мальцев, со своей точки зрения выступает Каспаров, также же как и коммунист. Хорошо, очень, вы его точки очень... зрения поддерживаете? В каких-то каких аспектах, да. каких аспектах да. Но я в основном занимаюсь проблемами местного самоуправления и считаю как раз вот наоборот, что что мы можем здесь в Саратове делать. Э, значит, это давать хотя бы начиная с того оценки, что у нас здесь на уровне города Саратова происходит и так далее. И э, интерпретирую туда вверх, а э, не наоборот, не начинают, что... Потому что мы не сможем, к сожалению, здесь не да, даже помочь ситуации, если э, вдруг власть она резко сменится. Пример того, я просто свидетель того, что было в 1991 году, в августе, 19 августа. вот, как раз будет отмечаться годовщина. Отмещаться, годовщина. Вот. Произошло то, что сменилась там власть. В Саратове здесь демократы и я в их числе э, не, не, даже не поняли, что мы стали властью. Мы стали властью. Большое спасибо. И вот подойдет здесь, когда время, как, какой-то час X. Да, то мы не будем знать вообще, что нам делать. Там там захватил, допустим, ну стал вдруг, э, ну я не знаю, э, Навальный, вдруг там Зюганов вошел в Кремль, объявили нам все. Ну Зюганов-то еще можно понять. У Зюганова есть партия партийная. Хорошо, большое спасибо можно за ответить, ваши да. ответы. Удачного да. дня. До свидания. Иван. Скажите, пожалуйста, чего могут достичь эти митинги? Ну, митинги могут достигнуть разных результатов, потому что в зависимости от того, это, кто это митингует, потому что и как организованы эти митинги. Но ну, по, вот, по, по этому митингу, который проходит, эта, цель этого митинга совершенно другая. Это показать, что в стране да, это нарушаются права граждан, а именно право это граждан выбирать за это себя это депутатов. И я бы сказал, что вот такая небольшая акция, как пикет, она, ну, только информирует граждан о тех это преступлениях, которые совершает наша власть. но ну, ми другие митинги, которые это направлены конкретно на, на цель, допустим, на, на устранение власти э, существующей, например, вот как власть единой России, то там цели совсем другие, и это и лозунги, и это, и, в общем, это выступления другие совершенно, и э, люди это готовятся к таким вот конкретным акциям и Конкретно, в общем, а здесь митинги помогают это, постепенно расшатывать режим и приводят к цели. Вот сейчас звучат лозунги против партии жуликов и воров. А вот если другая партия придет им на смену, думаете, что-нибудь изменится? Вы понимаете, это, все не зависит это не от партии, не от конкретных личностей, а зависит от той системы, которая создана. Вот, например, если взять это европейские страны, вот это такое маленькое государство, как Швеция, там система создана настолько прозрачно, что каждое действие это чиновников, это там политических лидеров, оно гражданам с этой страны известно. Они видят это, какие доходы у этих лидеров, какие доходы у чиновников, и, естественно, они выносят свое мнение и решение по этим чиновникам, по этим политикам. А это, это на выборах это, это в общем, решается, вот, допустим, если лидер какой-нибудь партии там, вот, за, был замечен каком нибудь там скандаль, там, там это в любовном, там это в коммерческом, в уголовном, вот, то это, это избиратели решают своими своим голосованием, они голосуют за или против там. Вот. Хорошо, как вы думаете, с помощью выборов можно что-то изменить? Вот вы представили пример, что там система в Швейцарии в Швеции. Даже она... про, Швецию. про Швецию хочу добавить то, что там сейчас правит Социал-демократическая партия. Это, там еще развиты рабочие профсоюзные движения, и кроме того, это богатая страна, которая поднялась на продаже нефти. Но вот, поэтому они живут относительно же, богато. Но при этом в Швеции такой же капитализм, то есть там власть имеет э, частные собственники. Вы как считаете, надо какую систему менять? Партийную или в целом? Кому большая часть дохода достается? Ну, это, если говорить это о самой системе, то э, нужно создавать систему, это, которая ориентирована на нужную значит основной массы населения. Это на тех людей, которые занимаются наемным трудом. Вот. А у нас это, это наверное, 90% этого всего населения Российской Федерации. Естественно, это должна быть социализация всей экономики в целом. Ну, в Швеции, я бы сказал бы, они к этому годами шли, но в данный момент это, у них это в связи с, это, с экономическими кризисами они как бы отошли вправо от тех намеченных целей. И они сейчас, у них это система по идеологической направленности, скорее всего, социал либеральная такая с элементами уклонов в частную собственность. Но рынок это диктует. Но, естественно, я за, за социальную рыночную экономику. А, простите, а как вы представляете себе социальную рыночную экономику? Вы думаете, что капиталист будет делиться своей прибылью, чтобы обеспечить как бы нахлебником. Какие-то социальные блага. Ведь все социальные блага, вот как вы сами заметили, с приходом кризиса быстренько сворачиваются. И капиталист свою прибыль не упускает при этом. О, вот хороший вопрос вы задали. А да. чтобы, чтобы эта социальная рыночная экономика она существовала, это должно быть э, ну, постоянный контроль населения над э, бизнесом, над, над, над чиновниками. Это воздействие различными рычагами на... Э, перераспределение прибыли вот есть такие же это ну, инструменты это профсоюзы это, это есть э, рабочий контроль на предприятиях это через те же профсоюзы это различные общественные организации которые фонды которые контролируют значит деятельность этих же чиновников это деятельность этих, этого бизнеса э, я бы сказал что э, даже даже можно вот э, такая это социальные социальной рыночной экономики, это когда коллектив трудовой, он выкупает предприятия или э, там ну, есть другие это методы, это, в общем, экономические это воздействие на э, предприниматель, чтобы э, это, он уделял больше это, в это времени это, это и средств на социальную сферу. Вот, например. Есть такой это инструмент это в Израиле, там это они гистрадуты. Они выкупили вот, большинству часть предприятий, этого государства в со, свою собственность. И когда начинается кризис, это работодатель приходит, значит, это к рабочим и говорит, мы я вас увольняю, и тут же это появляются это члены профсоюза, этого гистрадута. И, и он говорит, что нет, так не пойдет, мы рабочих увольнять не будем, а мы будем увольнять менеджеров, менеджеров которые плохо это ведут свои дела. И менеджеров увольняют. Проблема в том, что бизнес срочен с аппаратом власти, то есть государственная власть – это инструмент подавления, у них в руках полиция, армия, и рабочих, и бастующих они могут разогнать. Я с вами совершенно согласен, и вот надо бороться, надо, чтобы это создавать законодательство, чтобы этого не происходило, надо, чтобы все это было разделено, и чтобы не было это, это, это, это сращивания капитала и власти. Там, где это происходит, это, там возникают это, тоталитарные диктатуры, как это происходит это, в Европе, как это происходит в Латинской Америке, как это происходит у нас сейчас в данный момент. А у нас вообще классический период, э, пример латиноамериканской фашистской диктатуры, где э, вместе это срослись и силовые структуры, и власть, и капитал, и в итоге это граждане страны себя очень это, это чувствует неконфортабельно отсутствует полностью гражданские свободы против граждан осуществляется не только террор но, я бы сказал даже геноцид против всего населения по разным направлениям по значит социальной сфере по экологии и сфере политики хорошо как Спасибо. вы считаете может ли при капитализме быть такая ситуация что бизнес не сросся с властью что ему мешает ведь для Получение прибыли хороши все средства. А самое эффективное это срастись с властью и иметь защиту от нее. Естественно. Но это надо бороться гражданами. если мы будем постоянно бороться, выходить на протестные на акции, это демонстрации, это пикеты, это митинги, это экономические и политические забастовки, то это, это значит создавать свои средства массовой информации. А здесь большую роль надо средствам массовой информации удавать, потому что они являются основным. Это, доводчиком, так сказать, информации до э, населения, значит, тех идей, которые э, здесь, э, граждане России это значит хотят высказать, выйдя на улицу. И вот здесь это э, надо это вот как-то вот это решать этот вопрос. Хорошо, вы считаете, что Поли... Что политические акции, они тоже возможны? Тогда как вы их решите? Вот это сейчас является политическая акция? Ну, или это может, может, это является как, бессмысленный... бы это, как бы это политическая акция. Потому что каждая партия выходит на свою акцию, она, она ставит конкретные цели от своей, своей политической акции. Ну, можно считать ее, так сказать, политической Хорошо. акцией. Большое спасибо за ответ. Спасибо. Вы должны... Здравствуйте. Кто Здравствуйте. такой Сергей Рыжов, за которого вы заступаете? Сергей Рыжов – это мой друг. Мы, это активист, это один из самых лучших людей, которых я вообще знал знаю. Это мой друг. Его проблема в том, что у него была есть такая черта, как чувство обостренности справедливости. Поэтому он выступал против этой власти. Организовал пикеты, естественно, он был как бельмо на глазу в нашей власти. Ему 1 октября 2017 года подбросили взрывчатку и обвинили его в терроризме. Хотя следов не, нету никаких. Просто решили его сделать террористом. И сейчас он уже почти два года находится в Лефортово. Полтора года, наверное, он не видел мать. То есть он был отрезан от, от всех, от нас, от друзей. Человек еще не осужден. Он в любом случае сейчас еще не виновен, пока нету, да, обвинения. Тем не менее, он полтора года не мог увидеть свою мать, которая у него одна. Мы сейчас все в такой стране находимся, мы сейчас все за решеткой, на самом деле. Просто он за одной решеткой, а мы за решеткой побольше. Нам хотят сейчас, нас власть считает за скот, поэтому хотят устроить скот и могильник в лице Горного. Я призываю людей, чтобы они не терпели все это, а выходили на улицы. Что еще нужно сделать для того, чтобы русский встал с печи? Вам подняли пенсионный возраст, мы это проглотили. Возят 50 тысяч каждый год, сейчас, сейчас хотят да, перерабатывать все эти отходы, мы опять молчим. Выборы просто в ничто превратили. Мы опять молчим. А что нас вообще в будущем ждет? Это в тоталитарном государстве, в фашистском государстве, где наши дети будут просто не доживать до 20-30 лет, потому что они будут болеть. за этого завода, который вообще что нам дает? Ну, кроме болезни. Неужели мы будем жить лучше? Нам говорят, что там будут заработки высокие, 50-55 тысяч рублей. У тех, кто будет работать. Но разве это вообще зарплата? 55-55 тысяч рублей? Ради чего мы это должны терпеть? Я так понимаю, что вся наша верхушка, она не связана свою жизнь с Россией, и поэтому будет вот весь мусор, все отходы с Европы, с Америки, наверное, привозить и перерабатывать здесь. А сами они будут жить в благополучной Европе, которую они сейчас примят в той же самой Америке, да, как Лавров. Поэтому я призываю саратовцев бороться за себя и за своих детей, выходить на митинги, санкционированные, несанкционированные. Ну, свобода она дороже всего. Вот вы сказали слово фашизм. Фашизм по определению это открытая террористическая диктатура капитала. То есть Нам сейчас, Ну, то есть власть попросту добивается своей прибыли, поэтому проводит такую политику. Вот с этим согласны? Я согласен. Где те триллионы долларов, да, которые мы получали от продажи нефти, от газа, сейчас получаем? На что они вообще тратятся? На войны? На Сирию они тратятся, на поддержание какой-то Донецкой там республики, Луганской республики. У нас вообще сейчас кто? У нас наш союзник, у России. Ну вот в уме, можете сказать, Сирия или кто у нас? Корея у нас может быть северная. Мы превратились в страну изгоя. И меня это очень сильно пугает и мне стыдно на самом деле, что я русский и ко мне сейчас относятся, ну как... Я не знаю. И мы даем этот повод, что к нам так относится вся Европа, и нас боятся, потому что наш президент может, наверное, в любой момент нажать на красную кнопку, да, он говорит, что зачем мир без России. И мы все время выбираем какие-то названия новым вооружением, которые готовы весь мир с лица земли стереть. А где у нас вообще какие-то технологии, где у нас заводы? Я не говорю про завод смерти а в Горном. Где у нас машиностроение, Машиностроение, да, любая область. У нас все закрывается. Сейчас вот признали банкротом вот на днях. Что у нас признали? У нас просто, не, у нас постоянно все признают. Да, у нас сейчас в промышленном городе практически все убито. Нам единственное, что сейчас предлагают, это построить завод смерти в Горном. Навальный, насколько я знаю, не выступает за права рабочих или развитие промышленности. Его программа только борьба с коррупцией или честные выборы. Вот Как вы считаете, он что-то такое предлагает, толковое? Да, я считаю, что одно вытекает из другого, что если мы будем бороться с коррупцией, если мы ратифицируем 20-ю статью Конвенции ООН, то есть это ты должен отчитаться, откуда у тебя такие деньги. А не так, я купил, это мои деньги, и все равно, да, что у меня там дом за несколько миллионов долларов, а у меня зарплата 20 тысяч. Такого не бывает, значит, ты где-то своровал. Это во всем мире работает, и хороший препон для коррупции. У нас почему все такие низкие зарплаты? Потому что власть у нас жирует. Она летает на самолетах, возит свои собачки, да, породы корги. Покупает белые яхты, все эти пропагандисты наши в лице Соловьева и других. А мы поэтому так и живем. Мы не живем, а выживаем. И я призываю опять-таки активно всех выходить и бороться за себя. Как вы считаете, коррупция является неотъемлемой частью российского бытия или в принципе бытия при капитализме? Потому что то, что у нас называется коррупция, в западных странах просто называется лоббирование интересов. Не совсем так. Я считаю, что коррупция есть везде, но в разных масштабах. Если в Европе ну, там, может, может быть, в Европе там воруют где-то 10%, но у нас процентов 80%. Поэтому это вообще несоизмеримо. Ламеры... Я поэтому и спросил, зависит ли это от того, что у нас капитализм, или просто потому, что у нас в у нас ворует? У нас в России воруют. У -у -у. Конечно, воруют в России. Да. Хорошо, спасибо за ответ. Да? Здравствуйте, я Иван. Хотел бы сказать по поводу вот этих вот последних протестов за честные выборы в Москве, в Саратове, в Питере, в других городах. Да. Как лево вести себя в данном случае вот в результате этих протестов? Да, эти протесты организованы либеральными силами в основном. Но посмотрите, кто приходит в Москве, кто приходит в Питере на эти протесты. Там же огромное количество граждан, которые не связаны ни с Навальным, ни с либералами. Это граждане с протестными убеждениями, с протестными тенденциями, которые хотят справедливости для нашей страны хотя бы вот через... Идея о честных выборах, то есть они видят, какую повестку предлагают либералы и считают, что она справедлива, что вот бороться за, мы ну, против произвола в избиркоме, бороться за честные и прозрачные выборы, за допуск оппозиционных кандидатов, это справедливо. Я считаю, что покуда левое движение находится сейчас в политическом гетто, как и либералов, в общем-то, то чтобы вылезти из этого болота левого, левым нужно идти на эти митинги и в... Входить вот в эти протестные массы и, и выдвигать там э, левую антикапиталистическую повестку. То есть э, говорить, да, что мы за честные выборы и прочее, мы поддерживаем ваше э, да. рождение, но Хорошо, я понял ваш спич. Тогда такой вопрос. Вам да. сейчас не дали прийти со своими флагами, со своими плакатами. Как вы отделите себя от вот этой вот тусовки? Власть запретила приносить какие-то либо такие, как бы скажем, экстремистские символы, да, потому что якобы они не соответствуют повестке а, пикета, но мы можем выйти, представиться как-либо как, как, как какие-то ну, а левые кто это активисты. Заметит? А, это заметить люди, потому что мы выдвинем именно а, левую повестку. Мы скажем, что с выступление, скажем, что нужно идти дальше вот этих а, выборов. Нужно а, связывать именно проблемы капитализма с проблемами политической системы нашей страны. Но так, э... Проблема капитализма как раз в том, что в принципе все уходит наверх капиталистам. То, что создано рабочими, а не в том, что нечестные выборы. Именно. То есть э, есть экономические и политические проблемы. Политические проблемы заключаются в том, что правящая группировка не дает оппозиционным э, кандидатам э, участвовать в этих выборах, то есть и, и чтобы их избирали. Экономическая проблема в том, что у нас разрушается и система здравоохранения, и образования, и производства. То есть все это взаимосвязано. Должны... Вы считаете, что левые должны впрягаться в э, терке между двумя капиталистическими фракциями. Потому что народ идет именно сейчас за, либер... за либеральной повестки и не можем стоять в стороне. Мы должны приходить и говорить этому народу именно его настоящий его интересы. То, интерес. что мы должны говорить народу о его интересах, никак не знаешь, что мы должны говорить с трибуны либералов. Потому что если мы приходим на трибуну либералов, мы автоматически становимся поддерживающими... А их с, какой трибуны? с какой еще трибуной? С какой еще трибуной говорить? У нас свои три. А у нас свои слишком свои... мало. Лев... Левый напоет. Это мы не можем выйти если не заниматься Мы должны населения. свою позицию доносить, несмотря на то, что вокруг нас Конечно, Конечно, должны. на другие. Конечно, позиции. должны В этом и суть. Мы не должны организовать мы должны свою трибуну. Мы не должны. Мы, как вы выразились, левые. Хотя мы называем себя коммунистами. И мы поэтому союз коммунистов. И поэтому мы должны организовать свою трибуну, с которой мы должны доносить свои позиции, которые отражают. Интересы большинства, они примазываются к чужому квази-протесту. Чтобы разъяснить трибуну, нужны люди, суть а суть людей по... практически нет. В массовом сознании сейчас только или-или-или патриоты за Путина, или либералы за Навального. Они не знают большинства людей, что есть какой-то третий да. путь. пропагандистскую работу. Чем, чем мы, чем мы занимаемся. занимаемся? Спасибо, Спасибо за ваши да. ответы. Да. Скажите, пожалуйста, за что вы сейчас выступаете? За свободные выборы в Москве, по всей стране, в Саратове, как человек, который уже почувствовал несвободу этих выборов. Вот, Скажите, выборы что-нибудь изменят в существующей системе? Выборы не изменят ничего в существующей системе, потому что система направлена на отторжение всего инакомыслящего, всего чужеродного, но... Должны создаваться прецеденты, и люди, которые участвуют и в выборах, и в подобных акциях, в первую очередь хотят сохранить свое собственное гражданское достоинство, оставаться человеком. Не с этой, именно с этой надеждой они сюда приходят, а не с надеждой что-то немедленно изменить. Народу не так много. А вот себя сохранить для будущего, для того, чтобы каждый из нас мог потом 10, 20, 100 человек научить тому, что такое свобода, что такое гражданские права, вот за этим мы и ходим. А вот этого, раз достаточно будет свобода, гражданские права, честные выборы, сохранение существующей системы распределения прибыли между трудом и капиталом, скажем так? А вы знаете, а у нас не распределение прибыли между трудом и капиталом, у нас нечто другое. У нас же не капитализм сейчас, у нас организованная преступная группировка у власти. Это совсем другое дело, нас просто грабят. А капиталистическое распределение может быть и не совершенно, но у нас что-то совершенно иное. У нас грабеж, нас грабят ежедневно. Вчера было ровно 20 лет, как Путин пришел к власти, став исполняющим обяз обязанности премьер-министра. И вот 20 лет это организованная преступная группировка и грабит народ. Вот это мое мнение. Конечно, выборами здесь ничего не изменить, поскольку вся система... Создан таким образом, чтобы никто не прокрался к власти. Да? Там есть кому уже и что делить. Какие-то более решительные действия они сейчас происходят в Москве. Возможно, могут что-то как-то подвинуть. Но это вопрос, конечно, далекого будущего. Немгновенный. Слишком мало народу. Почему у нас сейчас не капитализм? Капитализм это же не только страны Первого мира, но и Сомали, Пакистан и другие стран Третьего мира Потому что при капитализме существует самое главное, то что отсутствует в нынешней России Это свободный рынок, у нас его нет, у нас его нет, у нас нет свободного рынка ну, в странах Африки тоже свободный рынок, вот, но значит, там бедные странах... просто они. А, значит, в странах Африки есть капитализм, а у нас есть что совершенно другое. А, я боюсь приносить то слово, которым называется тот государственный строй, который сейчас есть. Я не рискую, но я его знаю. Ну, а опять же, почему вы утверждаете, что у нас нет свободного рынка? Вы можете свободно продавать свою работу. Я силу сейчас, на я сейчас Нет, не могу свободно. Пашу рабочую Не силу могу как свободно. Не Может? могу свободно. Потому Объясню, почему. объясню почему. Потому что я высококлассный специалист, который наделен всеми регалиями. Не могу устроиться сейчас ни в один вуз а, Так они свободны не нанимать вас. Это свободный рынок. Вы свободное средств производства. Вы, мы говорим о разом... учебы. Нет, мы а говорим о разных вещах. В том, нет, чтобы не нет. Когда? нет. Любая диктатура и любое политизированное общество не предполагает свободу рынка. И вы это прекрасно знаете. А если не знаете, то я вам сказала об этом. Я учился в СГУ и там преподавали философию у нас на нескольких курсах. А, вот жалко, и... что я вам философию не преподавал, вы сейчас Нам говорили бы совершенно... как раз марксистская философия. Я вам преподавал. а ну вот вам это не философия, поверьте Марксизм мне. Марксизм это как раз а, и высшая это... степень. А, нет, это не так. Это одна пичная часть философии. Одна а ее выдают за целый. Благодарю вас. Вам спасибо, спасибо за интервью. Ну, здравствуйте. Скажите, Здравствуй. за что вы сейчас выступаете? За что выступаю? Поддержать народ, в первую очередь, который вышел против того, что сейчас происходит в Москве уже долгое время. Вот, Наблюдаю. Я очень был рад, что вот, в Саратове, в том числе, вот, будет организован такое вот мирное mm -hmm. сказать, собрание людей, которые... Вот Поддержит друг друга, поддержит москвичей, поддержит народ. А разве можно чего-то добиться, каких-то изменений мирным собранием, митингами? Как? Еще раз, не, не понял вопрос вашего. Разве важно? Ну, можно ли чего-то добиться мирными собраниями, митингами? Они же власть так не отдадут. Надо стараться, потому что всегда можно успеть какими-то забастовками, коктейлями Молотова. Но если есть мирный путь, надо до последнего использовать. Это будет более правильно, лояльно, потому что до конца надо использовать законные пути, которые у, нас, которые у нас есть. О, хорошо. А вас что конкретно не устраивает в стране, кроме выборов? Что нужно поменять? Это, наверное, больше вопрос к политикам, действительно тем политикам, которые выбирает народ, потому что я сам сейчас не могу как-то процитировать законы, что-то сказать, но определенно единственная такая основная причина, которая у нас есть, по которой все выходят, это коррупция. Я думаю, и вы с ней сталкивались, и те, кто смотрит, и те, кто снимает. Все сталкивались с коррупцией. Это действительно это проблема номер один. А вот коррупция есть во всех странах в той или иной степени. Там, mm -hmm. Может, где-то называется лоббирование. Но суть в том, что власть строчена с бизнесом и соблюдает интересы бизнеса. Разве не так, как вы ну, я так скажу, что у него самого был бизнес, у моего отца бизнес, и э, <со> <со> она не сотрудничает. То есть малый бизнес, он очень сильно душится. Малый бизнес, я соглашусь, он занимает промежуточное положение, но сейчас в стране правит олигархия. То есть у них собственность, у них власть. Ну, поэтому сюда и вышли что должна править не оли олигархия, а должен править народ. Точнее, должна править власть, которая все это делает в пользу народа. Обычно рабочих людей для малого бизнеса, для среднего бизнеса. Есть вопросы? Как вы считаете, вот, если власть находится сейчас почти на прямого капитала, а государственная машина – это лишь аппарат подавления в ее руках, сможем ли мы как-то повлиять на нее вот такими вот протестными акциями? Или все-таки есть другие варианты? Если я скажу какие-то другие варианты, которые у меня есть в голове, я боюсь, меня потом идут куда-нибудь сюда на 15 на 20, как минимум. Поэтому пусть покажет время, до конца надо использовать «Мирные пути». Не знаю, как назвать, отступление или наступление, но вот мирным пути надо использовать в виде вот плаката, просто выходить, поддержать, похлопать как минимум. Ну, вы как оцениваете? Это эффективный метод или просто? Я считаю пару? эффективный, конечно, конечно эффективный. Большое спасибо. Заходите на наши ресурсы, читайте наши статьи. Спасибо. спасибо. До свидания. Здравствуйте. За что вы сейчас митингуете? Здравствуйте. Ну, я конкретно не митингую, я проходил мимо. Я вообще даже не знал, что в Саратове проходит митинг. То есть я один день как из Москвы приехал сюда, на сегодняшний днем, точнее, вот удивлен был, решил подойти посмотреть. Это митинг сторонников Навального. Вы сторонник Навального? Okay. Ну, я довольно положительно к нему отношусь. Ну, вот, насколько мне известно, он предлагает борьбу с коррупцией и честные mm -hmm. выборы. Вот как думаете, это эффективный способ улучшения ситуации в стране? Ну, это какие-то минимальные вещи, то есть понятно, что это своего рода популизм, и это популярная позиция, ну то есть сложно найти человека, который за коррупцию или против честных выборов. То есть это какие-то минимальные вещи, минимальные права, которые должны быть, и такой минимальный требование к системе, чтобы она работала, да, конечно. Это должно, это должно случиться, и это повлияет на ситуацию в стране когда-нибудь. А какие у вас еще есть требования ну, к ситуации в стране? Что нужно изменить? Ну вы знаете, это уже такой, как бы сложный вопрос, как э, фундаментально, конечно, честные выборы, э, скажем так. Я вам каких-то детальных э, экономических позиций не дам, допустим по экономике или по каким-то э, социальным вещам. Э, то есть у всех в голове и у меня тоже сейчас э, это коррупция и это институт права. То есть должен быть честный суд, должны быть частные выборы, децентрализация власти, и отсюда уже можно будет писать. Так, хорошо, вот сейчас как бы отделена судебная власть от государства, как вы считаете на Ну, я считаю, деле... что она отделена только как бы на словах. по факту mm. этого не видно. А за счет чего она все-таки срастается с бизнесом или с властью, может быть? Ну, за счет того, что... Как-то власть, ну, власть у нас сосредоточена вокруг одного человека. Uh, мне кажется, так, так было, наверное, даже всегда. Uh, и это такой свое, своеобразный, uh, естественный путь, когда у нас, у нас все сосредоточено вокруг одного города, вокруг одного человека. И поэтому, когда, в общем-то, все органы, это, по сути, такая круговая порога, где все друг друга знают, где все друг на друга завязаны, я, ну, этом... Мое такое восприятие ситуации, я думаю, это и приводит к тому, что нет у нас честных судов. Ну, вернее, они есть, если, допустим, я, такой обычный человек, сужусь против другого обычного человека, возможно, этот суд будет честен. Если я, обычный человек, сужусь против человека более влиятельного, вот этот суд уже честен не будет. Ну, вот говорите, один человек, но ведь если его сместить, у него вот... Такие же полный список Forbes у нас в России сколько миллиардеров, то есть может они имеют реальную власть все-таки? Mm -hmm. Возможно, но у меня нет такой прям сильной позиции, я не могу прям согласиться, так скажем, это все-таки не такая система лоббирования, как, например, в Соединенных Штатах Америки, да. А, то есть это скорее, как мне кажется, все-таки этот наш один человек, он имеет, Владимир Владимирович, он все-таки, я считаю, управляет семьей, он имеет максимальную власть. То есть, понятное дело, что он не может контролировать а, всех своих дружков, но я думаю, если он очень сильно захочет, то все его ребята будут делать то, что хочет он. Хорошо, есть такое выражение, что власть, это, точнее, правительство, это аппарат подавления в руках правящего класса. Вы согласны с этим? Ну, это своего рода везде так, я думаю. Mm. Я даже не уверен, что, возможно, этого избежать. Тут вопрос в том, насколько этого это аппарат будет избежать, потому что это сама суть диктатуры какого-либо класса. То и государство а, так ну, так, так это любое государство будет так устроено. Неважно демократическое оно или нет. Тут вопрос в том, насколько это сильно выражается, то есть где мы проводим черту. Нет, тут вопрос в том, какой класс правит и для чего. Он осуществляет свою диктатуру. Uh -huh. Вы могли бы согласиться с тем, что класс э, пролетариев, то есть таких, как мы с вами, простых людей, в общем-то... Наемные uh -huh. работники. Uh -huh. Он был, ну, чтобы попроще человек сориентироваться, мы правили бы в интересах большинства, если вы формировали... Ну, если мы, то, мы говорим о таких утопических диктатурах. идеях, то да. Это не утопические ну, идеи, ну, это идея наушникового да, приведите пример, где это сработало. Тогда... Ну, Во-первых, пример СССР. Ну, я не уже, считаю, что это там потому, уже началось. Но то, что нас зарубили в спину топором, не означает, ну, это... что ниже был не, совершенно не жизнеспособный тема. Ну, угу. вот. Но, Но, ну опять... Мне кажется, сам факт того, что он развалился, говорит о том, что он не особо жизнеспособный был. Еще раз про прошу запомнить, что нас зарубили топором в спину. Ну, это, знаете... Причины можно найти уже по факту всегда. Ну, если вас вырнут э, в темном переулке, это же не означает, что вы не жизнеспособны. Но ну, хорошо. Ну, вот. Но вот нынешняя система, она тоже не так эффективна, как кажется. Кризисы постоянные, ну, загрязнение окружающей среды. Никак не связаны, э, так скажем, с тем, что у нас не Советский Союз, а демократия. Нет, это условно. не связано с тем, что это не Советский ну, Союз. Ну смотри. Это связано с тем, что у нас у власти находится капитал, который свои частные интересы ставит выше интересов общественных. И именно поэтому тя... каждый капиталист тянет одеяло распределение благ на себя, uh -huh, uh -huh, и нет. в итоге оно рвется. Хорошо, и до нас хорошо, я вас понял, да, тогда я считаю, что правильный путь в этом контексте – это все еще демократия, но Social как как называемый, да, то, что мы имеем в скандинавских странах. Но это, опять же, реформированный капитализм. Ну да. Ну, понятное дело, что, ладно, может быть, непонятное дело, мое мнение, что капитализм в чистом виде, то есть, когда мы ему даем полный ход, естественно, он не работает. Ну, уже хорошо. Ладно, большое спасибо Спасибо. За Здравствуйте. Сейчас проходит митинг за честные выборы. Вы поддерживаете эти лозунги? За честный выбор, да, конечно, поддерживаю. Это единственная у людей возможность высказать свое мнение, потому что в Москве творится на самом деле беспредел. Не допускаю сильных кандидатов, власть боится и, соответственно, предпринимает любые попытки задушить, убрать людей, кандидатов, соответственно, и давит людей, которые просто с этим не согласны. А можно ли вообще взять власть путем честных выборов? Ну, пока в нашей стране это на самом деле нереально, мне так кажется. Хотя есть попытки, есть моменты. Например, я, я выиграл. В нечестной борьбе и нормально все хорошо выиграл знаете чего? вот 100 процентов успеха 50 процентов зависит от того что меня просто не верили как в конкурента в отличие например, от веры Афанасьевой, которая боятся потому что она умный интеллигентный человек ее знают многие в своих руках ее знают и боятся именно власти не допускать меня не знал никто поэтому как бы ну допустили и допустили что сможет сергей Иванов? Вот. а остальные 50 процентов успеха было наверное 25 мои то, что я, когда ходил на выборы, агитировал людей, общался с ними, разговаривал, скажем, с бабушками, с дедушками. А второй момент – это, на самом деле, та поддержка, которая сидит у тебя на выборах. Член комиссии с совещательного голоса, свои наблюдатели. Это были там мои близкие-близкие-близкие родственники, которые не могли меня подвезти, там продаться, еще что-то сделать. Потому что на остальных участках люди просто покупались. И у меня были попытки, но никто не... Как может меня отец родной продать? Если его сын идет кандидатом депутата, например, также не может мне продать жена, не может продать мне мой лучший друг, потому что он не заинтересован не в деньгах, он заинтересован в моей победе. И он верит мне не, не в первую очередь как в политику какого-то будущего там или кандидата-депутата, а как в своего друга. Вот только, только поэтому я смог выиграть. Поэтому я здесь считаю, что можно, но очень сложно. Самая здесь проблема в Москве возникла только на из-за того, что не допустили людей. Если бы допустили, тогда бы уже был второй момент. Тут бы уже была война именно наблюдателей, членов комиссии. Если этого не произошло, потому что их просто не допустили. Соответственно, бороться дальше некуда, и люди выходят. И они вынуждены выходить, потому что они не согласны с этим режимом, который есть. Ну, допустим, допустили независимых кандидатов, они выиграли выборы. А дальше что? Что они сделают такого полезного? Ну Я за каждую не смогу ручаться. Даже Вера Афанасьева и, и я в своем меньшинстве, мы мало что можем сделать. Мы можем освещать, помогать, использовать какие-то административные ресурсы и помогать именно людям. И мы не сможем отменить проезд, потому что, например, я один или она одна. Так же, как у нас сейчас коммунистов в меньшинстве, в облдуме, в Гордуме Саратова, в Гордуме Энгельса. Мы не можем на законодательной инициативе выступить, чтобы нас поддержали, потому что даже если единоросы, которые есть нормальные среди них люди... Но они все ходят в масках, им не дают просто этого сделать. Вот и все. И они поэтому своим большинством просто дают любые хорошие инициативы, двигают свои, своих интересов, которые им диктуют власть. Не те, которые там 60 человек сидит там в облдуме, а свыше, которым диктуют голосовать так или не иначе. Все. Вот есть мнение, что митинги Навального и прочие либеральные протесты это борьба между двумя группировками капитала. То есть никакого принципиального изменения в нынешнем государстве они не принесут? Возможно и так. Но, например, смотрите, это, это мы говорим про Навального и, и про другую сторону. Но, не знаю, ну, вот кто сегодня был, например, они не, это не Навальный, это просто люди. Да, они поддерживают, потому что кого им еще поддерживать? Можно поддерживать там, коммунистов как оппозицию, Навального как оппозицию. ЛДПР я за оппозицию вообще никакую не считаю в принципе. Поэтому... Они просто как бы в поддержку в сторону, не за счет Навального, его интересов, его там каких-то корыстных может быть, какие которые он собирается устраивать, а просто потому, что они не согласны с этой ситуацией. Вот я пришел не потому, что я поддерживаю Навального, я не поддерживаю просто ситуацию, творящуюся в Москве на выборах. Я поэтому сюда пришел. Навальный, ну, мне все равно. Хорошо, тогда спрошу, а вы себя лично, как можете определить свои взгляды? У меня? Да. Я борец за социализм и коммунизм. Я за равноправие, за равенство, за честность, за справедливость, не за то, что вот этот товаристское безобразие блядство, по большому счету, а просто вот, чтобы был по-людски. Я хочу тоже задать вопрос. За камеру. Вы сказали, что вы за коммунизм, социализм и так далее. А в чем тогда определение социализма? Как он? Терминологию? Ну да. Должны быть гарантии социальные государства, которые должно давать гражданам какие-то гарантии, как это было в Советском Союзе. Бесплатное образование, бесплатная медицина, поддержка, там, малые мужчины 50 рублей каких-то там на ребенка, который сейчас выделяется в месяц, что на них можно сделать. У людей должна быть. Вера в будущее, что они нужны именно государству, что государство их оберегает за то, что оно работает на государство. Должна быть та, та же пенсия, адекватная, нормальная, не потому что он человек отработал 40, 50, 60 лет, сейчас 60, 60, 65, и просто никому не нужен. Они никто не заботится и ничто ничего не гарантирует. Пенсии заморозили, заморозили, накопление пенсионное, но это какой? Это может быть нормально в нормальной стране? Понятно. То, что вы сейчас описали, это все-таки социал-демократия, а социализм и переход в коммунизм определяется все-таки тем, что власть и собственность находятся в руках, руках большинства, дороже. в руках трудящегося трудящего. большинства, а не капиталистов. Вот. То есть вы и стали бы бороться именно за то, чтобы власть и собственность была в руках конечно, пролетариата? Конечно, конечно. Все надо национализировать. Заводов нет предприятий, все развалились. Если мы сейчас национализируем... За если мы сейчас национализируем, то все просто появится в руках олигархов. Согласен. Потому что государство – это Нет, диктатура это... правящего класса. А правящий класс у нас капиталисты. А там, из вот. Тогда вступайте в наши ряды. вот Все наши контакты есть на, данном, на данной визитке. Вот еще листовочку дам. Спасибо вам за